Вернулись в Оклахому Вейсбург и Дюрант, и это сразу отразилось на результатах Оклахомы. Команда выдала 7 матчей победную серию, где первой скрипкой был Рассел. Кевин только набирает форму, и игра разыгрывающего Оклахомы дает надежду, что в ближайшее время болельщики Тандер могут увидеть команду в зоне плей-офф. Чье место она может занять? Ну, пожалуй, первым кандидатом на вылет из зоны плей-офф на западе является Нью-орлеан. И даже не потому, что они занимают восьмую строчку, а больше из-за того, что это все-таки молодой коллектив, ему еще набираться опыта, и пока тяжело сказать, как они могут выглядеть на длинной дистанции. Из других команд кого-то будет очень сложно подвинуть. Тандер, Запад очень сильный. Несколько команд уже оторвались от Оклахомы на 10 побед. И это очень много по меркам нынешнего Запада. И рассчитывая на то, что Оклахома сможет так подняться, что заработать преимущество в своей площадки в плей-оф практически нереально. Даже феноменальная игра Дюранта не позволит. А плохо им подняться выше 6-7 места. Я думаю, где-то где так и есть потолок этой команды. Потому что 4-5 команд, которые сейчас впереди, они так останутся впереди. Плюс, конечно, должен подтянуться Сан-Антонио. Вернется Паркер. Заиграет на высоком уровне Ленард. Вернется Милс. И Спёрс расправит крылья и тоже поднимутся выше. Поэтому у дела Клахомы, к сожалению для их болельщиков, в этом году 6 седьмое место и ожесточенная борьба за плей-офф до самого конца чемпионата.